свинья уехала проплакался и начал делать семена по методу фукуока японец такой есть основная его идея в том что надо взять семечку и закрыть ее в скорлупу из глины что это даст то что семечку можно таким образом бросить на поле когда растению надо там в его естественный период оно взойдет если это какие то семечки которые требуют так называемой стратификации значит оно взойдет на следующий год после заморозков если это растение которое ничего не теребуют, там, ну какие-нибудь садово-огородные культуры то они взойдут сразу ну и механизм здесь такой, что Набираем земли, опилок, семена в, в какую-то емкость. Господин Фукуока говорит, что надо все делать руками, размешивать мелко просеянную глину. И вот так вот руками ворошить это все, пока оно немножко смешается. Потом по чуть-чуть опрыскивать водой, чтобы глина начала прилипать к семенам. Можно добавить торфа, очень хорошо будет с торфом. Я добавил опилок. Похоже, что что-то получилось. Определенно есть шарики глины, в которых есть семечки. Сделано все было не по оригинальной технологии, а как бы сказать, попроще я делал. Это семечки. В лопил немножко воды и вот так вот крутил это ведро на колени, что оно как бы оболакилось. Ну, я не знаю кто прав, кто виноват. Так вот, барабанный такой подход, мне кажется имеет право на жизнь. Что из этого вырастет, посмотрим. кто так заранее что скажет семечки здесь в основном рябина я бы сказал 95% рябина немножко сосны из шишек наковырял сосновых семечек и немного шиповника Сейчас это все чуть-чуть подсохнет, там, опять же, по оригинальному рецепту оно должно сохнуть как следует несколько дней, чтобы шарики были сухие. ну Я, как обычно, сдать не умею. Немножко подсохнет, пойду раскидывать, сажать рябины, шиповники, сосны.